Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас в ремонте Mitsubishi Colt э, с проблемой, вернее, неисправность роботизированной коробки передач. То есть для диагностики мы будем использовать э, сканер ScanDoc. Э, на прошедшей неделе мы эту машину уже смотрели. То есть тут есть ряд нюансов, которые мы вам хотим показать. То есть включаем зажигание, подключаем сканер ScanDoc, так загрузилась оболочка выбираем mitsubishi colt год выпуска здесь в программе от 2005 года коробка передач подключаемся к коробке подключились видим идентификацию блока управления коробкой вин номер и так далее Коды неисправностей. Видим две ошибки. P1710 привод сцепления неисправен. То есть э, речь идет об актуаторе коробки передач. И ошибка P19:10 она переводится, если дословно переводить э, проскок, там, перепрыгивание, и, ну и так далее. То есть, это, скорее всего, проскок э, самой шестерни актуатора. Также есть история, стоп-кадр, то есть по-другому. Видим цикл запуска автомобиля 101 раз. И по одометру здесь почему-то показывает 2886 километров. Но это не самое главное. То есть мы видим на данный момент две неисправности. И обе они по актуатору. То есть... В потоке данных мы можем выбрать параметры, интересующие нас. В данном случае нас пока параметры не интересуют. Нас интересует управление самим актуатором. То есть непонятно, работает он или нет. Для демонтажа актуатора надо нам вывести в режим ремонта. То есть для этого выбирается в исполнительных механизмах. Uh, так, переместить в положение за, зацепления есть сцепление, пара, uh, механизм вернее такой, управление, и переместить в положение расцепления сцепления. То есть нам надо попробовать подвигать этим актуатором. То есть он будет у нас нажимать на вилку сцепления. Так, нажали. Процедура была успешно завершена, но мы не слышали никаких движений в коробке. То есть это говорит о том, что актуатор у нас не перемещается. То есть нам надо будет снять сам актуатор. То есть вот нам привезли бушный актуатор сцепления. То есть он у нас сразу мы видим в положении установки стоит. То есть бывает, что его демонтируют с автомобиля просто сняли, тогда шток будет вытянут и возникнет проблема с установкой. То есть сейчас у нас актуатор подготовлен. А, мы тоже попробовали вывести в режим расцепления сцепления, но ничего не получилось, скорее всего не работает сам моторчик а, на этом автомобиле. Поэтому мы сейчас снимем старый, поставим новый, и согласно сервис-мануалу, кстати, ссылки на сервис-мануалу будут в описании под нашим видео, то есть там система очень простая. Сняли, установили, то есть он ставится вот таким образом, уперли в вилку и надавили еще 4 мм и зафиксировали тремя болтами. И если мы четко попадем в это положение, возможно, нам не придется... Адаптировать актуатор. Но даже если придется адаптировать актуатор, ничего страшного в этом нету. Программа Scandog замечательно справляется с этой функцией. Все, приступим к демонтажу и монтажу актуатора. Итак, мы сняли актуатор. Обратите внимание, шток вытянут. То есть вот у нас бушный, причем его грамотно на разборе сняли, вывели его в режим замены то есть он должен быть втянутым чтобы мы его могли нормально установить здесь у нас вытянут потому что мы сканером не смогли его вывести в этот режим а, найдя в мотор дате в базе данных электросхему этой коробки мы нашли что а, 3 и 6 пин как раз отвечает за управление моторчиком и мы можем мультиметром в режиме измерения сопротивления Измерить его сопротивление этого мотора. То есть смотрим. Третий, шестой пин а, ничего не показывает. Ну, давайте на 2 мегаома выведем. Ради интереса. ну На 2 мегаомах показывает 1,5 мегаома. На самом деле это говорит о том, что в данном электромоторе обрыв. То есть может щетки, может еще что-то. Этого мы не знаем. Пока его не разберем. И берем... Актуатор с разбора. Ставлю также на 200 Ом изначально и измеряем сопротивление на третьем шестом пине. Так, одна целая три десятых Ом. Ну, скачет сопротивление, грубо говоря, округлим один Ом сопротивления. Это говорит о том, что сам моторчик целый. Теперь переходим к самому интересному. Почему он сгорел? Этого никто сказать не может. Но, кстати, у них бывает, что обламывается шток. Сейчас мы визуально посмотрим состояние этого актуатора. Так. Шток целый. То есть мотор не заклинил, вручную крутится. то есть, Но внутри какой-то обрыв. И самое интересное... Мы видим здесь, то есть здесь пластиковая шестерня. Сейчас, если попробую, сфокусироваться. То есть и там видно, что у нас зубчики-то поломанные. Сейчас мы подсветим фонариком. Так. То есть, ну, вот видно. В принципе, вот видно пластиковые шестеренки срезаны. То есть актуатор в каком-то положении или механизм застрял и срезал шестерню. Отсюда у нас э, выскочила вот эта ошибка, проскок шестерни. То есть там, насколько я помню, 1910 номер вроде бы. Ну, мы можем, в принципе, открутить и посмотреть механизм. Откручиваем. Все, сейчас так открутили болтики. То есть вот сам механизм. Ну, конечно, плохо видно, что здесь шестерню, но вот так на просвет, может даже будет видно подсветить. Вот так, да? Вот видно, что шестерни срезаны. То есть можно, конечно, целиком разобрать, но на это не будем тратить время. То есть приступим к установке нового, ну скажем, БУ, нового актуатора. Так, включаем зажигание. Включили зажигание. Сейчас удалим ошибки и попробуем сначала завести двигатель. А если появятся какие-то новые ошибки, перейдем к обучению положения актуатора. Возможно, обучение не потребуется. Сейчас будет видно. Так, Кольт от пятого года. Коробка передач роботизированная. так ошибки удаляем ошибки удалены по потоку данных кстати тут есть один интересный момент положение барабанов и насколько я помню один барабан, потенциометр должен показывать 43 градуса, а второй около 101, 102, 103. В принципе, у нас так и показывает. Скорее всего, мы сейчас просто-напросто возьмем и заведем двигатель. И все будет работать. Так, отключаем пускозарядное устройство. И пробуем запустить. Кстати, на панели значок нейтраль загорелся. Так, и... В принципе мы попробовали передвинуться на машине назад вперед Да, коробка работает адаптация в данном случае не потребовалась. но для убедительности сделаем мы все равно тест-драйв тут у нас по территории посмотрим что вылезет нового так мы прокатились на автомобиле работает нормально сейчас на всякий случай посмотрим наличие ошибок в коробке. И все-таки мы решили обучить актуатор по крайним положениям. Все-таки деталь БУ, поэтому лучше нам его обучить на всякий случай. Так, неисправности не обнаружено. Заходим в поток данных. Выбираем в режиме э, исполнительных механизмов обучения, крайнего положения сцепления. При этом слышим, как у нас идет выжим. Процедура успешно завершена. Так, мы сделали обучение положения сцепления после замены актуатора. Теперь сделаем обучение положения точки касания сцепления. Это делается на заведенном двигателе. Это вообще единственная процедура, которая делается на заведенном двигателе из всех перечисленных процедур. То есть сейчас я беру с собой... Ноутбук, запускаю двигатель, нажимаю кнопку э, ⁇ Обучить положение точки касания сцепления ⁇ Так, запускаем. Обучить положение точки касания. Функция выполняется. Сообщает нам сканер. Процедура была успешно завершена. То есть все мы обучили точку касания сцепления. То есть глушим двигатель. После всех этих процедур считаем, Ошибки ошибок не обнаружено На этом замена актуатора и адаптация положений в принципе завершена. Так, мы сделали автомобиль а, благодаря сканеру скандок информационным письмам Mitsubishi, а, официальной базе данных мотор дата. То есть, а, эти все ссылки будут под нашим видео. Поэтому читайте смотрите кстати хотелось бы сказать почему произошла вот такая неисправность с этим актуатором автомобиль до этого был в другом сервисе то есть специалисты не читают информационные письма то есть по замене обучения актуатора то есть здесь все четко грамотно на русском языке написано то есть все понятно если действовать по инструкции этих писем то проблем таких не возникнет по статистике 99 процентов подписчиков устраняют сто процентов неисправности поступивших к ним поэтому читайте сервис мануалы учитесь делайте как мы делайте лучше нас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки